Добрый день, уважаемые зрители! Вы на канале Нажел Наша жизнь каждый день складывается из маленьких или побед, или поражений. Большие победы или поражения. Каждый день и каждый час мы понемногу или побеждаем и двигаемся вперед, или проигрываем и скатываемся. Пропасть. А если мы лежим и ничего не делаем, то теряем свое время. А это как раз то, что хочет наш враг. Ему это нравится. А он за это время окружает нас своей черной мрачной паутиной, ставит препятствия, заграждения, чтобы нас направить на ложный путь, готовить капканы, ловушки панические атаки, чтобы направить нас в тупик уныния, депрессии и хулы на Бога. Кто наши враги? Наши враги – духи злобы поднебесной, которые никогда не спят. Как написал к апостол Павел, глава 6, «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против духов злобы поднебесной». Ну поверьте, наш враг не так страшен, как черт его молюет. Наш враг уже давно разгроблен Христом, но все еще осмеливается нападать на слабых людей. На самом деле они не менее ленивы и любят полежать и ничего не делать. Но князь тьмы, дьявол, он каждый день требует от них работы и жестоко бьет, если нет результатов. Если нет результатов, они трусливые и со страхом смотрят на нас, когда мы берем в руки Библию и становимся на молитву. И их начинает трясти и облегченно вздыхают, когда у нас молитва коротенькая и чисто формальная. Но тем не менее демоны каждый день уносят с нашей земли немаленький улов своих жертв в бездны ада. В науке они называются энергетические субстанции, сущности, там энергетические поля, вампиры, паразиты, инкубы. А в народе их просто называют нечистая сила, бесы, черти. Последние годы они хорошо себе проявили, как инопланетяне. В послании Петра, в первом послании Петра, глава 5, апостол Петр пишет, «Трезвитесь и бодствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить, кто послабже». Каждый день мы должны уметь бороться с противостоящими нам силами зла. Это их, их как сказать, дела, это лень, трусость, слабость, уныние, которые находит на человека. Это как раз есть атаки этих отрицательных субстанций. И нам для, требуется укреплять свою духовную защиту, свою духовное здоровье И в первую очередь чем? Хлебом жизни, которое есть Слово Божие. Мы каждый день должны вкушать духовный хлеб и пить из источника воды живой, текущей в жизнь вечную, чтобы одерживать победы, быть сильными. Это естественное состояние каждого христианина. Но как это на деле выглядит как мы будем побеждать? В книге Судьи, глава 6.7 говорится. Сыны Израилевы стали опять делать зло, и перед очами Господа предал их Господь в руки мадиентян. Что значит, какое зло они стали делать перед Господом? А это... Поклонение Баалу – это такой идол быка, силача, символ злости, силы, обман, лицемерие, нервные весы, пьянство, блуд, обижать сирот, вдов, что есть мерзость перед Богом. И предал их Господь в руки мадианитян. Написано, тяжела была рука мадиетян над Израилем, и сыны Израиля от страха прятались в ущелье гор, когда посеет Израиль, придут мадиетяне и, и Амеликитяне и другие жители ходят у них, стоят шатрами, истребляют произведения земли, и не ставляют при питании ничего, даже скот забирают. Их множество, как саранча, их верблюдом нет числа, и весьма обмещал Израиль, и возопили сыны Израиля Господу. И умилостивался Господь, и призвал из них среды Гедиона. Гедиона. Это человек самый младший в своей семье из самого беднейшего рода и сказал: "Мир тебе, Гедеон, я буду с тобой, и ты поразишь мадианитян, как одного человека". Гедеон сначала испугался, но Господь его укрепил. И Гедеон первое, что сделал, он пришел и разрушил жертвенник Балу и судил священное дерево которые находились во дворе его отца. И жители села пришли на следующий день и сказали, кто это сделал, это Гедеон сделал, и он достоин смерти. Но отец заступился за Гедеона, сказал, кто подымет руку на моего сына, тот первый умрет в этот день. У Гедеона появились союзники, и он собрал людей для сражения, для сражения с мадианитянами. И вот войско собрался народ Гидеон и подошел к стану Мадианитян. Но Господь сказал Гедеону: Гидеон, тебе слишком много народу. Отпусти всех, кто боязлив и труслив, боязлив, то боезлив и робок. Пусть возвратятся и пойдут назад. И возвратилось народу 22 тысячи а 10 осталось. 22 тысячи. Две трети народу были боязливые родки Они, как говорится, пришли воевать, но из-за боязни, что о них плохо подумают. Но когда Гедеон их отпустил, они спокойно взяли и ушли с числой стоимостью. Осталось 10 тысяч. А помните, медиатян было как песка. И, и, и как саранча заполонялись всю землю, и, их, и им числа не было конца. И Господь опять говорит, где Он? Где Он? Много у тебя людей не могу придать в руки медианитян, в твои. Чтобы не возгордился Израиль, что своими руками вы победили. Отведи людей к реке и отдели тех, кто будет накать воду с руки от тех, кто будет пить воду, стоя на коленях. И сделал это Гедеон, и оказалось, те, кто пили с руки, 300 человек, а остальные пили, опустившись к воде на коленях. И Гедеон сказал, и Господь сказал Гедеону, вот этими людьми я поражу мадианитян. Помните, а мадианитян было бесчисленное число. И... Остальные тоже ушли, осталось 300 человек. Но оставили только трупы и слистные припасы. И Господь сказал, где Ночью спустись в стан медиатян и послушай, что они говорят. А если боишься, возьми с собой слугу. И где он спустился? Ночью встал Мадианитян и подошел к охране, близко подобрался и услышал, как охрана говорит между собой, слушай, вот был сон такой, значит, это круглый хлеб с горы скатился, ударил шатер Мадианитянский, и шатер распался. Видно, предал Господь, предает Господь Мадианитян в руки, где и где он воспринял духом, вернулся к своим воинам разделил их на три группы и сказал «Идем, вечером окружаем стан геотянский и делайте, что я буду делать. Трубите в трубы и кричите «Меч Господа и Гедеона!» И они так сделали, окружили. И зажгли светильники, и стали трубить в трубы и кричать «Меч Господа» и Гедеона. И паника началась в Стане, в Мадиамском. Начали бегать, и Господь направил руки каждого друг на друга, и они стали друг друга убивать, и побежала, рынулась вся толпа. А Гедеон послал во все селения, и встретили их у переправы, и... Схватили их царей, двух царей, и принесли их головы Гидеона. Так закончилось сражение и победа Гидеона над медиантианами. Еще такой вот подобный случай описывается в книге Исход глава 18. Когда, когда Израиль умила, умирал от жажды в пустыне, Господь дал ему воду из скалы. Но пришли амы китяне теперь и стали воевать против Израиля за, за, за эту воду, скорее всего. И Моисей, когда он предводил, был предводителем, он сказал... Иисусу Навину возьми воинов, сади в долину и сразись с амилититянами. А я поднимусь на вершину, возьму жезл Божий и буду там наверху. И когда началось сражение, Моисей держал руки поднятыми. А с ним рядом был Иисус Навин иор. И они заметили, что когда Моисей держит руки поднятыми, Израиль одолевает амиликитян. А когда устает держать и пускает вниз, Амеликитяне одолевают Израиля. Они принесли камень, посадили Моисея на этот камень, Встали по бокам и держали его руки до самого захода солнца. И израильтяне одавели амеликитян. Заметьте, Моисей ничего не говорил. Он просто держал подниктами к небу руки. Это тоже, наверное, считается молитвой. А от усталости ему пришлось это даже делать, сидя, но до самого захода солнца при помощи своих помощников. И Израиль победил в сражении. И Моисей устроил на этом месте жертвенник Богу и нарек имя его Иеговы Ниси, что означает «Господь – знамя нашей победы». Это означает что Господь – это и есть сама победа. Господь – есть победа всегда. И у противников Господа, может быть, есть еще время одуматься или попытаться что-то исправить, предпринять какие-то попытки, но все эти попытки обречены на провал. Имя Господа моего – знамя нашей победы. Господь открывает нам свое имя как знамя победы Иеговы миссии. А имя, имя всегда содержа, соответствует сути и названию, содержанию называемого. Господь открывает имя Свое, потому что хочет, что мы, чтобы мы обращались к Нему по такому имену, имени. Он хочет нам давать по своему имени. Господь показывает нам что окружающие нас обстоятельства не имеют значения. Численность армии, там, вооружение, человеческая сила, мудрость имеет только значение его благосклонность, чью именно Господь Победы. Мой Бог, Ты Бог моей Победы, дай мне от Своей Победы. У Тебя так много Победы, потому что Ты всегда есть Победа. Едион и Моисей не были исполинами искусными воинами, они даже не принимали участие в сражениях. Моисей вообще был самым кротким из народа, и к тому же еще заикался, был косноязычным. Поэтому всегда очень мало говорил, а больше старался молчать. Это, конечно, не означает, что мы теперь должны распустить свою армию и отдыхать. Но Господь показывает нам, что для Него не существует никаких препятствий и невыполнимых задач. Мы можем смело поднимать свои руки и решать все свои проблемы под этим знаменем, знаменем нашей победы каждый день и благодарить за наши победы Отца нашего Небесного и Богу Ниси за наши победы. Господь не сказал Гедеону и Моисею сидите, ничего не делайте, а я пойду и за вас все сделаю. Он сказал, идите и побеждайте именем Моим, я буду с вами. И мы с вами теперь не должны сидеть, страдать и мучиться от мучающих нас болезней, каких-то проблем, невыполненных кредитов, безработицы, от недостатка денег, умирающего бизнеса, от нехватки жилья, мы можем решать все наши проблемы, поднимать руки и наше упование Господу, Господу нашей победы, который уже отмечает все наши победы галочкой. Стана будет непременно отговаривать нас, что это невозможно, это поздно, это вообще сказка, это было давно и неправда. В другое время обстоятельства но Господь говорит через Исаию, глава 41, «Не бойся, червяков, малолюдный Израиль, я помогаю тебе». Говорит Господь, Искрепитель Твой, святы Израиль. А Иисус, помните, когда пришел к Нему сотник, и подбежали слуги сотника, сказали, не беспокой, господина, дочь твоя умерла, а Иисус сказал ему, не бойся, веруй, спасена будет. Господь открывает нам свое имя, как Господь Победы. Это значит, что Он хочет сделать нам по имени своему, если мы обращаемся к Нему. Когда я знаю имя своего Бога, своего покровителя, я становлюсь более смелым, я не буду сидеть в ступоре, я буду действовать, буду приходить к нему, просить о помощи, решении моих проблем. И Бог открывает мне, и Он обещает исполнить, если мы не ослаблим своей вере, не опустим руки и не дезертируем из поля веры, и я даю славу имени Господа, Бога нашего Знамени Победы. Господи Иисусе Христе, Ты сражаешься рядом со мной, когда я обращаюсь к Нему вместо, вместо меня. Ты победил грех дьявола, болезни, проклятия, нищету, смерть и ад. Ты разрушил, Ты моя совершенная победа. победа. Все наши победы в нашей жизни происходят от Господа Бога нашего знамени, нашей неизбежной победы. Мы должны сражаться под этим знаменем победы. И благодарить Отца нашего Небесного, Господа Бога, знамен, знамен нашей Победы. На этом я хочу закончить сегодняшнее видео, попрощаться со всеми вами, пожелать всего до самого доброго и до новых встреч.